Добрый день, дорогие друзья! Современная медицинская наука не стоит на месте. Если полстолетия назад эстетическая медицина была недосягаема для простых граждан, вспомним, что первой и, наверное, единственной актрисой, регулярно делавшей косметические операции, была легенда советского кино Любовь Орлова, то сейчас к услугам широкой публики всевозможные научно-практические разработки, призванные продлить молодость и красоту человека. Поэтому все чаще от своих посетителей я слышу вопрос – как психологически подготовиться к пластической операции, если имеются достаточные предпосылки к ее проведению? Ну, начнем с того, что методы эстетической хирургии корректируют лишь внешность человека, а не его сущность. Хотя исправляя телесные дефекты, врач способствует восстановлению психического комфорта пациента и порой равновесия внутреннего мира. Большинство пациентов, пластических хирургов много ожидают от подобных операций – моментального укрепления физических сил, повышения интеллектуальных способностей и достижения профессионального успеха. Учитывая такие настроения, специалисты резонно предупреждают, что далеко не всегда удачно скорректированная форма носа или глаз делает нас счастливыми будущая внешность требует правильного психологического настроя. И здесь огромная ответственность лежит на пластическом хирурге, которому очень важно хорошо разбираться в людях, уметь устанавливать эмоциональный контакт со своими пациентами и поддерживать их на всех этапах общения и, соответственно, эстетической коррекции. Надо заметить что иногда пациенту может понадобиться предварительная консультация врача-психиатра или профессионального психолога, поскольку не каждый человек, решившийся на подобную операцию, до конца осознает необходимость и глубину медицинского вмешательства. Что-то вполне корректируется особым фасоном одежды, косметическими средствами или просто правильным отношением к себе. На моей практике был случай, когда идеально сформированный хирургом нос вызвал психологическое отторжение у его владелицы. Она вдруг поняла в кавычках, что прежняя его форма ее устраивала гораздо больше. Итог бесконечные метания между психологами, врачами и прочими менее компетентными в данном вопросе специалистами. Конечно, эстетической коррекции подлежат явные отклонения какого-либо органа от общепринятой нормы. Но и здесь нужно согласовываться со своим внутренним миром и убеждениями, например, религиозными, ведь традиционные конфессии считают, что человек прекрасен в том первоначальном обличье, которое даровано ему свыше. Довольно часто к помощи пла пластических хирургов прибегают люди публичные, чей внешний вид является их своеобразной визитной карточкой. Но и здесь не обходится без излишеств вспомнить хотя бы легендарного певца Майкла Джексона, бесконечно часто прибегавшего к подобным вмешательствам и впоследствии ставшего за свои же деньги жертвой эстетической медицины. Считается, что современные пациенты делятся на желающих провести минимальную коррекцию с целью достижения анатомического совершенства, на стремящихся к тотальному изменению внешности за счет большого количества операций и на тех, кто совершенно неустойчив в психологическом и психическом плане и не отдает полного отчета в своих эстетических устремлениях. Итак, несколько практических рекомендаций. Во-первых, идите на прием к специалисту, имеющего устойчивую положительную репутацию. Во-вторых, внимательно выслушайте доктора на предмет его видения вашей внешности и возможных противопоказаний к хирургическому вмешательству. По возможности вполне расскажите о проблемах, которые привели вас в косметологическую клинику. В-третьих, постарайтесь объективно оценить риск возможных негативных последствий по отношению к ожидаемым результатам. В-четвертых, Выполняйте абсолютно все рекомендации пластического хирурга как во время предшествующей операции, так и в послеоперационный период. В-пятых, не бойтесь своих разумных переживаний. Не переживают лишь безумцы. Главное, чтобы эмоциональный фон не зашкаливал. В-шестых не лишний будет ознакомиться с информацией, касающейся данного вопроса в специальной литературе или на медицинских интернет-форумах. 7. Психологи категорически не рекомендуют обращаться за помощью к пластическим хирургам-людям, имеющим временное нарушение психологического равновесия, связанного с перенесенным стрессом, болезнь, затяжной семейный конфликт, развод, смерть близкого человека и так далее. Восьмых. Будьте готовы к тому, что послеоперационный период характеризуется некоторой подавленностью, связанной с ожиданием окончательного результата. Ведь ни для кого не секрет, что окончательный эффект от медицинского вмешательства наступает в период от нескольких дней до нескольких месяцев. В девятых. Люди не настолько внимательны к внешности других людей, как принято думать. Поэтому не стоит удивляться, если впоследствии окружающие сделают лишь акцент на том, что вы сегодня потрясающе выглядите, а не на том, что изменилась форма носа или губ. И в десятых, не ждите, что за вас решение примет врач. Любое сомнение в целесообразности операции нужно воспринимать как шаг к отказу от нее. Польза от этих советов множество раз проверена на практике и на собственном опыте тоже. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского, задавайте свои вопросы, на которые я обязательно отвечу в ближайших видеороликах. Всего вам доброго.